Идеал М ⁇ это шок. Или как заработать много денег. Давайте с вами разберем, что же такое денежный клонопад. Это обще глобальный маркетинг компании Идеал М. И расстановка партнеров происходит сверху вниз, слева направо. Все денежные средства распределяются по расстановке в клонопаде. Накоплений нет и все вам сразу на вывод. Нет ограничений на покупку клонов. Дополнительно клонопад заполняется клонами с площадок «Идеальный банк», «Турбомани», «Даблмикс». И чем больше ваших клонов в клонопаде, тем выше ваши доходы так как на каждый ваш клон идут автоматические начисления в вашей структуре до бесконечности. Дополнительно для продвижения вас и вашей команды происходит подтверждение активности один раз в месяц в общей глобальной матрице первого числа. А сейчас мы с вами рассмотрим, как работает сам клонопад. Вы можете купить себе одно место за 500 рублей – вы можете под себя купить еще три дополнительных клона. Это будет у вас золотой треугольник. А вы можете себе активировать как VIP-программу и купить 13 клонов, то есть вниз еще под каждый клон по три клона. И вы будете зарабатывать неограниченное количество денег. Как заполняется клонопад? Когда вы работаете в своей структуре, у вас идет сверху вниз заполнение вашей структуры от вашего вышестоящего спонсора, от вас, от ваших людей. И 500 рублей распределяется на 10 линий по 50 рублей. Начисления идут на каждый клон, то есть здесь неограниченное количество денег, а за счет подтверждения активности один раз в месяц все партнеры компании без реферальных привязок заполняют всю общеглобальную матрицу компании. И мы с вами гарантированно выходим на ежемесячную зарплату в клонопаде два вида дохода. Итак, рассмотрим вариант по стратегиям. Если вы купили себе одно место за 500 рублей, вы заполняете клонопад и получаете на одно место. Если вы входите золотым треугольником, то есть вы вкладываете 2000 рублей, вы зарабатываете на 4 клона, то есть сразу в 4 раза более. Если вы входите как на VIP, это 13 клонов, вход получается... 6500 рублей вы зарабатываете огромное количество денег. Итак, давайте с вами посмотрим, сколько же вообще можно заработать в нашем клонопаде. Итак, ваш статус. Вы сами определяетесь, на какую сумму вы входите. Итак, вы вносите 500 рублей и начинаете приглашать людей, к примеру, также на одно бизнес-место вы получаете 50 рублей за то, что вы пригласили человека на 500 рублей. Если вы приглашаете человека на золотой треугольник, вы сразу же получаете на баланс для вывода 200 рублей. А если же вы приглашаете человека на VIP, то есть на 13 клонов, это вход 6500 рублей, то вы сразу же получаете на баланс для вывода 650 рублей. То есть на один ваш клон ваш доход составляет более 4 миллионов рублей. Если вы принимаете решение зайти золотым треугольником на 4 клона, то есть 2000 рублей, а приглашаете человека на 500 рублей, вы получаете уже 100 рублей. Ваш партнер входит с золотым треугольником, вы получаете 400 рублей, у вас идет партнер на VIP, вы получаете 1300 рублей сразу и на вывод. То есть, если вы зашли на золотой треугольник, ваш доход составляет более 17 миллионов рублей. Если вы принимаете решение активировать себе 13 клонов, то есть сделали вход на 6500 рублей и приглашаете человека на 500, вы получаете на вывод 150 рублей. А если у вас партнер приходит на золотой треугольник, вы получаете 600 рублей, а на VIP программу 1950 рублей, это вам и на вывод. И у вас доход составляет более... 57 миллионов рублей. И это даже еще не предел, потому что вы на протяжении всей работы можете дополнительно докупать себе клоны. Вы можете развиваться по нашим площадкам, и клоны также летят в наш клонопад. Клонопад единый. И плюс за счет абонентской оплаты в глобальной матрице вы также выходите еще дополнительно на ежемесячную зарплату. Представляете, насколько круто работать в компании Идеал-М. Не отказывайте себе в таких возможностях. Потому что клонопад это одна единая матрица для всех. Это сердечко нашей компании. И принимая правильное решение работать у нас в компании, ты просто обречен на успех. И если вам интересна тема заработка денег, и если вам интересна эта информация, позвоните человеку, который вам прислал этот видеоролик. Вы будете просто шокированы возможностями в нашей компании.